Дорогие друзья Привет. Мы уже в Анкаре Сейчас 2 часа дня Наш поезд в Карс В 6 часов вечера Поэтому сейчас мы оставили Все свои вещи В хранилище И сейчас идем В мавзолей Ататюрка кто еще не видел наше видео о том, как мы ехали из Алании в Конью и из Кони на скоростном поезде до Анкары, обязательно смотрите, все ссылки в описании. Ну а сейчас вот. идем в Мавзолей, это Тюрка. И, кстати, что вам еще рассказать про Анкару? Кстати, сегодня все дороги перекрыты, потому что какой-то митинг около вокзала, ну, никуда не ни пройти, не проехать, везде полиция. И что еще есть интересного в Анкаре? Конечно же... Это мавзолея, это Татюрка, потрясающий музей, э -э ну вы сами все своими глазами увидите, крепость, старые районы, старые дома Анкары и этнографический музей, очень красивый, яркий, с огромным количеством экспонатов, этнографический музей, поэтому приглашаем вас вместе с нами, пойдемте все смотреть и изучать. В Анкаре просто нереальное движение, ну понятно, столица... Куча машин, очень жарко. Вот так вот выглядит вход в мавзолея Татюрка. Это огромный парк, музейный комплекс. Здесь очень красиво, открыт он всегда, в любое время года, в любые праздники. Вот такой, Таким образом выглядит план мавзолея и этого парка. Здесь очень много различных мест, куда можно сходить и Занимает времени 75 минут и длиной 1700 метров Всего порядка 17 мест, которые вам нужно посетить Здесь находится музеи, машины Ататюрка выставлены Дальше вход внизу в сам мавзолей. И вот в этом вот здании находится непосредственно мавзолей Ататюрка. Сейчас мы пойдем через вот эти вот ворота напрямую к музейному. Комплексу. Также здесь есть остановка, и вот на этом сервисе вы можете доехать до самого верха. Вот так вот выглядит вход в сам мавзолей. И начинается отсюда аллея, которая называется аллея львов почетный караул всегда стоит здесь с ними можно фотографироваться их можно снимать и вот таким вот образом выглядят ребята из почетного караула вот эти вот три статы обозначают современную турцию это военные крестьяне и ученые а с этой стороны, Три женщины также говорит о свободе, дарованной женщинам. Женщины могут работать, учиться или посвятить себя семье. В одной из боковых башен расположен корабль, которым пользовался Ататюрк. И он использован его на одном из озер Турции. Сейчас мы идем непосредственно по аллее Львов, которая ведет к мавзолейному комплексу. В этом парке всегда растут цветы. Здесь всегда очень красиво. Проходит смена караула. Я надеюсь, что мы на нее попадем. Это тоже очень-очень красочное зрелище. Если нее не будет в этом видео, то смотрите в описании к этому видео, будут ссылки на, на другие видео, которые я снимала здесь, в Анкаре, в крепости также, в мавзолее, будут в описании к этому видео, смотрите, пожалуйста, их. На этой аллее 24 льва, которые обозначают 24 тюркских семей, в которые входят... Казахи, Айхан нам сейчас далее. расскажет про непосредственно вот эти вот тюркские народы, которые обозначают эти львы. Oğuz, Kıpçak, Pechenek, Oğuz, Hün, вот так вот выглядит главная площадь Мавзолея. И сейчас мы поворачиваем направо и пройдемся по периметру. Здесь показывают фильм про историю создания этого мавзолея, ну естественно, о турецкой истории. Здесь восемь разных башен, и у каждой башни есть свое название, точнее, она названа в честь кого-то, какой-то важной персоны в турецкой истории. Если вы хотите знать больше про Ататюрка и Мавзолей Ататюрка, пожалуйста, почитайте в интернете. Там есть полная информация. Я думаю, что вам она будет очень-очень интересна. Сейчас мы проходим еще в одну башню. И здесь расположены военные орудия войны освободительной войны в Турции. На этой площади проходит празднование основных государственных турецких праздников. Здесь собирается тысячи человек, проходят торжественные парады с флагами, с речами. Это очень-очень красивое, и красивое Сегодня зрелище. Сегодня мы здесь встретили еще две свадьбы. Вы знаете, наверное, что встретить невесту – это очень-очень хорошая примета на счастье Kurtulu Savaşı'nda 3 второй президент турции ee, похоронен также здесь прямо напротив непосредственно мавзолея ататюрка друзья сами прекрасно понимаете что с этим местом связано столько исторических событий с этим местом э, связано ну, вся история турции практически поэтому если вы хотите знать больше точно по датам, точно по событиям пожалуйста читайте в интернете я в своих видео показываю вам э, только атмосферу и э, то, что непосредственно находится здесь поэтому хотите знать больше конкретных да пожалуйста читайте в интернете а вот еще одна невеста вторая и вторая невеста еще больше удачи означает очень красивые платье конечно у них потрясающие Здесь также, видите, одна из машин ⁇ татюрка. Ихан сказал, что у него было много машин, и некоторыми машинами он не пользовался, потому что ему их дарили. А на этой машине он непосредственно ездил по Турции и заезжал в различные города и общался с народом. В этой башне также представлена одна из машин мустафуки Кемаля ататюрка последняя машина которую мы видели это пули непробиваемая машина и хан сказал что на ататюрка было совершенно много покушений поэтому он ездил на не на пули непробиваемой машине это морской офицер Поэтому он одет в белую форму. А еще очень... Интересно наблюдать за туристами, которые фотографируются с э, военным офицером. А вот здесь непосредственно уже находится вход в э, сам мавзолей Ататюрка. Э, захоронен Ататюрк внизу. Пройти туда можно через музей, который, в который мы пойдем чуть дальше. А здесь проходят э, различные государственные э, торжественные события, когда татюрку отдают почести военные, государственные деятели, а также э, государственные деятели других стран, которые приезжают сюда. Непосредственно вот эта вот стелла находится над э, погребением Ататюрка, который, естественно, погребен в земле. Башень расположен вход в музей. Вот этот коридор э, это музей независимости и посвященный он освободительной войне. И этот коридор непосредственно ведет к э, захоронению Ататюрка. А здесь самый первый портрет Ататюрка известный. И написанных художниками. Анкара Туркингийский столица, Туркингийский, даже, столица. В этом городе, на карте, на картах, на картах, на картах, на картах, на картах, Daha sonra Kazım Karabekir Paşa'yla birlikte Sivas ve Erzurum'da birer kongre daha gerçekleştirdiler ve bundan sonra Kurtuluş Savaşı e, fiilen başlamış oldu. Ve çatışmalar özellikle Polatlı bölgesine kadar Eskişehir, Çifteler, Eskişehir, Afyon, Dumlupolar, Polatlı. Polatlı ile Ankara'nda biz çok yakın 70-80 kilometre civarında. O buraya kadar gelen Yunan işgali. Biz bu tarihte itibaren Kurtuluş Savaşı ile birlikte İzmir'e doğru. Ve Çanakkale'e doğru gerilemeye başladılar. En son işte 8, e 8 Eylül'de İzmir'de savaşın son imzası atıldı. 19 1923 İzmir. Yani 1919 savaşçı 1923'te 14 yıl Türk-Savaşı'dan bahsediyoruz. Ayhan, просто прекрасно знает историю Турции может вам рассказать абсолютно все. Но э, если вы хотите знать, как я уже говорила, больше, читайте в книгах, в интернете. Это будет очень интересно и познавательно. Ну и, конечно же, напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы мы сделали отдельное видео с Айханом. И у него было такое желание, чтобы он рассказал об истории Турции. Айхан согласен, в скором времени мы сделаем такое видео. Сейчас мы находимся в библиотеке Ататюрка. Знал он, представляете, более, читал, прочитал в жизни более пяти тысяч книг и знал свободно четыре иностранных языка. Да, а здесь продается собрание из 24 томов, э, собрание не книг, которые прочитала Татюрк, а название книг, которые он прочитал. Представляете, более, э, в музее, э, музее э, Мавзолея находится 2151 книга, э, в других музеях также находится, и... Э, я вам немножко неправильно дала данные. 3997 книг о прочитал в течение жизни. Началась церемония смены караула. Пардон. Пардон. Öğretim evet, o kalsız olarak tesbiliyorum bunu Çık! Ol! Sastuş! Отсюда, отсюда, отсюда. Отсюда, караула проходит каждый час поэтому э, если вы придете в э, мавзолей вы обязательно попадете на смену караулу вот так вот выглядела карта турции в 1919 году вот эта часть была оккупирована англичанами французами армянами и грузинами а вот здесь вот были э, самостоятельные государства и в 1919 году Ататюрк объединил страну Решил объединить страну И освободительная война шла 4 года Наше короткое посещение мавзоле Ататюрка закончилось Друзья, вас тоже приглашаем сюда Обязательно посетите это место Здесь очень интересно И э, красиво Ну и конечно же, как я уже говорила Это очень важное место для Турции Для турецкой истории Для турок, поэтому, как будете в Анкаре, обязательно сюда приходите. И э, мы сейчас отправляемся на вокзал и садимся на наш поезд до Карса. Кстати, в мавзоле Татюрка мы приходим, приезжаем, ну, наверное, раз в два года точно. В общем, мы идем на вокзал, садимся в поезд до Карса, и в следующем видео мы уже с вами увидимся непосредственно на вокзале и в поезде. Начинаются реальные приключения в тех местах, где мы никогда не были. Ну а если вы не видели предыдущие видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Все самое главное в описании. Всем всего хорошего. Пока-пока.